Здравствуйте, меня зовут Марина Болдин. Я являюсь предпринимателем сетевого бизнеса через интернет. И сегодня я хочу рассказать о тех страхах, которые испытывают дневные сетевики, когда они решаются начать бизнес через интернет. Страх первый. Где брать людей в интернет? Если на земном бизнесе, на земле все давно отработано, есть офисы, есть встречи, есть шаблоны этих встреч, есть элементы общения с людьми, которые отрабатываются вживую, и в конце концов есть живое общение, то есть вы можете с человеком поговорить, вы можете взять его за руку, вы можете ему улыбнуться, вы можете спросить, как у него дела, и то в интернет. Зачастую вы общаетесь либо с картинкой этого человека, с его, его фотографией, либо вообще просто переписываетесь, то есть в никуда. Для, для меня, например, это было большим-большим э, таким препятствием, когда я пришла в интернет, как увидеть за этим всем живого человека. Но есть, смотрите, есть решение этого вопроса, естественно. То есть, когда мы начинаем работать через интернет, мы переводим элемент общения на вопросную форму. То есть, мы задаем человеку вопросы, он нам на них отвечает и таким образом устанавливается контакт. Только через вопросы. То есть это э, очень простая форма общения, она легко доступна, легко понятна. То есть этого как раз опасаться не надо. Второй еще такой подпункт этой же проблемы, где взять людей. Ну, смотрите, конечно, в вашем представлении может быть такое, что нужен э, сайт какой-то, люди должны как-то вас искать. Вот, Нет, все гораздо проще. Где... Э, тусуются люди. Где люди бывают в интернете? Конечно, в социальных сетях. Конечно, они все в социальных сетях. Там с ними и нужно знакомиться, утеплять отношения и переводить уже в дружеские контакты, и все как на земле. То есть если провести аналогию, то все как на земле. Социальные сети – это то самое место, где очень-очень много людей, которые хотят решить какие-то свои проблемы и вопросы, вот там-то вы их найдете. Это просто найти. Следующий такой большой пункт – это «Я не справлюсь» с компьютером, я не справлюсь с теми программами, которые нужно применять, я не знаю вообще ничего, я не знаю, как снимать видео, я не знаю, как делать картинку, я ничего этого не знаю. Да, это тоже есть такая проблема, но сейчас такие сервисы, с которыми справится, ну, я же не говорю ребенок, дети сейчас справляются с очень серьезными проблемами в компьютере, а именно люди, которые, ну, уже в возрасте, такие простые... Сервисы, программки, то есть самые-самые элементарные. То есть вот именно сейчас, именно в это время, не вчера, я не знаю, что будет завтра, но я учила более сложные программы. А сейчас все просто. Есть очень простые программы, с которыми справится даже ребенок. То есть как снять видео? Очень просто. Как сделать картинку к этому видео? Очень просто. То есть единственное, что нужно, это компьютер, это интернет, ну и телефон, либо камера. Вот это обязательно нужно. Без этого, ну никак, никаким образом. И следующая проблема – кто меня научит? Это тоже проблема и тоже страх у людей. Действительно, вот я пришел, вот никто из моей земной команды в интернете работать не хочет, а я хочу. И что делать? И решение тоже есть. Сейчас очень много есть проектов, где продуктом этого проекта является обучение работы в интернет. Пожалуйста, можно выбрать любой подходящий вам проект и обучаться в этом проекте. И тогда за вами подтянутся и партнеры вашей команды, когда посмотрят, что у вас есть результаты, есть партнеры из интернета. Вот, пожалуй, эти три главные проблемы, которые я хотела осветить и показать, что все эти проблемы легко решаются. И земные сетевики, имея огромный опыт общения за плечами, огромный опыт продвижения продукции на земле, конечно, поверьте, легко справиться с такими задачами. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. Если вы хотите пообщаться со мной поближе, находите меня во всех соцсетях, все контакты есть под этим видео. До встречи!